Ребят, привет! С вами я, Интересный. И сегодня... Надеюсь, вы прочитали название видео. Что да, я решил с вами насчет сейчас поговорить опять насчет того, что происходит с каналом, почему у меня заниженные просмотры и так далее. Потому что есть ответ. Я, походу, смог понять примерненько, почему это все начинает так происходить. Значит, сразу же расскажу, почему я решил вообще начать эту тему опять записывать. Но такая получается так, что у тебя... Когда у тебя уже почти тысяча подписчиков, да? У меня по просмотру все очень печально получается. Вот после этого даже, да? Объясню почему. По просмотрам у меня получается так, что... Из этих тысяч человек, активных на канале, остается только где-то процентов 5. 5 процентов только активных на канале. Больше активных вообще нигде нету. Вот... Получается вопрос такой из-за этого, только я его и задавал себе все время, все это время. Почему Почему так? Получается, что как бы люди есть, а как бы их вообще больше нету. Их типа никто не знает, не видел, не слышал. Да, я все-таки смог примерно понять, что это так, почему это так получается, кто в этом виноват. Сразу скажу, виноват в этом и я. Скажу, и виноват в этом ну как бы виноваты в этом и некоторые подписчики потому что, почему нет некоторые я конечно скажу что не все виноваты но есть даже те проблемы которые виноват, где именно подписчики и сам даже youtube в этом бывает в некоторых процентах из этого всего виноват значит самое начало он забрал мой верстак угу. Так, э, вначале получается так, что давайте начнем с точки зрения, сначала начнем про другую тему одну, с точки зрения информации и обществознания. Может быть, кто-то знает этот предмет, может, еще никто этот предмет и не знает, но все же. Значит, э, суть одна, у нас есть предмет обществознания, это э, роль общества да, в, в мире. Если мы начнем сейчас разлагать нас всех, то, у, то получается, что у нас очень много, даже именно человека, как раз, например, про мой канал, у нас 700 человек, да, 740 даже, 6 что ли, да, человека. Суть такова, у нас получается, что м -м, я это как бы э -э, тот, кто что-то производит, тот, кто что-то делает. Да делает для вас э, какие-нибудь видео, да, какие-то эти все для вас делает. Но э, есть, э, например, вы, а вы это потребители, потребители, которые потребляют мой контент, да? Но сейчас получается так, что некоторым то, что ты, например, я делаю, не нравится. Только в чем прикол? Непонятно, что именно им не нравится в этом. Если бы хотя бы говорил бы мне кто-то, что именно тебе не понравилось, да и так далее, то да, все вопросов нету, я бы пошел бы просто бы и начал бы дальше, да, понимаю, пошел бы разбираться, но такой прикол, что Никто даже не пишет, что им не нравится Что им такого прям не нравится Нет, конечно, может быть, написали, но Все же даже, почему нельзя просто написать, например, еще несколько раз Если я вдруг, я услышал, но не начал этого делать ну, Просто напишите еще раз, почему, например, у тебя так Почему так Ребят, я на все согласен теперь Я согласен вообще, теперь на все, что угодно Потому что, что получается у нас из а... на моих. Человек у нас 5% активных, это максимум э, даже меньше 100 человек будет. Это человек 20-30. Я не, сейчас не высчитаю вам, конечно, правильно, но все же такая суть, что реально очень мало кто будет смотреть мой контент. Да, я просто из-за чего это все иначе знаю эту тему, из-за того, что в ближайшее время я начну снимать уже как бы такую интересную штуку, это уже сериалы. Из-за этого, что я буду на меня будут смотреть очень мало людей, из-за этого мне придется э, уже перестать их ну, не выпускать, а как бы у меня будет мало актеров, мало зрителей для, например, на эту. Как бы как вам сказать это правильней? Те, кто будет именно нравиться, это будет то, что я, например, буду снимать. Например, есть люди, которым нравится, что я снимаю какой-нибудь, вот как раз будут нравиться, например, что я буду снимать сериалы. Есть люди, которые вообще не нравится, что кто-то снимает сериалы. Вот такова у нас жизнь этого. И но плюсом я не очень хочу прям снимать именно сериалы, только посвятить именно сериалам канал, потому что так как канал будет делиться сразу, делиться сразу же на двух, два типа. Первый тип, это именно канал Будут люди, именно те, которые Пришли именно ради сериалов А второй тип, это Те, кто Именно пришли смотреть Мой канал Только из-за мини-игр, например Хотя я в мини-играх не супер и чики пуки варигут, но суть одна Что типа, некоторые реально Только, некоторые могут прийти и посмотреть Только из-за этого Поэтому, я даже... Не знаю, что насчет этого сказать вам всем. И так далее. Значит, начнем теперь смотреть ошибки всех людей, которые реально так делают. С моей стороны, оказалось очень плохо, что я, когда снимаю сериал, я начинаю потом просто тупо уходить. Больше я его тупо перестаю, например... Моя ошибка это то, что я, например, перестаю выпускать график э, по графику видео, которые я хотел бы всегда выпускать. Да? Например, я выбираю график... Понедельник, вторник, да, например, и эти видео будут когда угодно заходить. Либо в понедельник зайдут, потом во вторник, когда выйдут. Потому что некоторые понимают, что удобнее некоторому смотреть, например, запомнили, когда у меня, например, выходит видео по понедельникам, да. Все, значит, большинство будут смотреть именно, хотя захотят его знать, будут, что у меня выйдет именно в понедельник. И будут большинство знать, что именно это видео у меня будет в понедельник. Да. Вот такая вот фигня. Но все же, э, по-моему, такого даже бывает резко, э, работать, когда работает, когда не работает. Но суть одна, что реально я перестаю выпускать именно видео постоянно. Я выпустил, и потом могу уйти тупо на неделю и не выпускать ни одного видео, которое у меня может быть. Но все же, как бы в некоторых, да, все же я виноват буду. Но ваши ошибки это только что у меня мало кто смотрит это. Вы даже можете, смотрите, ребят, я честно вам говорю, вы хотя бы можете даже не смотреть видео. Мне честно, вот, э, вот так же будет очень честно по барабану. Смотрите, не смотрите, можете просто, просто заходить хотя бы на видео, де, э, хотя бы дайте мне какой-то просмотр от вас. Мне на это реально, что посмотрит кто-то, не посмотрит, вот честно, вот так свысока. Потому что э, я понимаю, что канал уже давно умер, почти что. Там остается ему жить, э, ну, неделю, ну, несколько недель. А создать его была, как бы, очень давнейшая, ну как, цель, даже, скажем так. Что ты просто не так, знаешь, сел и начал выпускать видео. Это также очень трудно. Но получается вот так. Да, я надеюсь, я теперь буду сейчас выпускать, ребят, видосики каждый день. Ну, не каждый день, а тогда, когда у меня будет прям время. Я буду снимать теперь больше видео, да, выпускать, надеюсь, вам также больше видео будет. Например, если сейчас в месяц уходило по 2, по 3, ну, по 10 максимум видео, то, может быть, даже будет больше, потому что я хочу вернуться сейчас, начать на выходных записывать именно видео, как бы на несколько дней сразу же, чтоб не было, например, что вот я записал тут, вот, у меня только на один день есть видео, да. А теперь будет по-другому все, теперь видео будут именно выходить на каждые 2 дня, да, наверное. Все-таки пока что посмотрим этот график. Потом, если вдруг что, поменяем на следующий другой график. И если что. Ребята, если вам какая-то, например, еще раз повторюсь, если вам какая-то, например, видео из моих не нравится, то просто напишите мне это, об этом в комментариях. Не надо сидеть ждать. Когда я попробую сам догадаться. Я не догадаюсь. У меня есть, есть момент, когда я тупо могу не догадаться. Вы просто лучше напишите мне, и все. Например, я. Все. Я, например, знаю. Одно, я знаю, например, второе, да, и тебе вот это надо снимать, это. Самое основное, что я сейчас начинаю уже снимать видео именно с подписчиками, большинство теперь видео будут именно с, с подписчиками. Смотрите все теперь видео на канале, заходите, если что, в мой дискорд, так как там теперь полностью мы будем э, в канале информация о съемках будет у нас входить такие видосики, именно туда будет публиковаться информации, когда я буду снимать. Если кто-то захочет, тот может туда просто попасть и со мной же поснимать. Да. Ну, а что я вам хочу сказать? Вообще бы нам бы сами уже попрощаться, потому что суть одно, что я начинаю с ра рации, и вы хотя бы как-то мне в этом помогайте. Если просмотры останутся вот теми же, как и сейчас у нас получается. вот, если я сейчас у меня также открыта аналитика моего канала, по всем этим просмотрам у меня получается, что м -м, время просмотра, минуты именно, за последние 28 дней, меня только составило 12 тысяч, ну, конечно, это рост, это, из-за чего это рост? Из-за того, что э, меня очень давно, ну, если бы меня считали бы каждый, ну, хотя считается каждый месяц, но все же не считается несколько интересных пунктов только из этого что типа если бы у меня реально было бы какая-нибудь как мотива... не мотивация а как это правильно назвать то даже не знаю в чем прикол м ну мне бы кто-то помогал прям все это делать поэтому да ну что ребят спасибо за просмотр этого видео ставьте лайк подписывайтесь на канал всем удачи и всем пока